Здравствуйте! Компания Диностар. Сезон 16-17. И фишка сезона у Диностара в этом году, это новая линейка. Называется Factory Team. Factory Team, типа заводская команда. Ну, в общем-то, с Factory Team у Диностара действительно всегда было как-то неплохо. И во фрирайде, и везде как-то были там собраны какие-то действительно такие звезды реальные. Там один только Баккарет с Урлином uh, де Круачо стоит, как бы, в фрирайдной линейке. Ну, в общем, они решили всех собрать и сделать некую такую линейку офигенских типа лыж крутых э, про во всех категориях лыжного катания которые как бы они делают лыж. соответственно во фрирайдная про модель в общем, такая душевная 192-й ростовки. Лыжина с абсолютно какими-то непонятными параметрами, но понятно, что радиус метров 35 по ощущениям. Лыжа именно катальная, тяжеленная, как я не знаю, как крыло от самолета. Жесткая, как вот у, меня, вот у меня у меня у меня шлагбаум на на во двор мягче, чем эта лыжина. Ну, в общем-то, такая она душевная, очень смещенная назад крепление. Как бы все как для мачиристого скоростного фрирайда зашибись. Вот как бы хотите? выглядеть звездой чтобы вам уступали место на подъемнике вот такую покупайте и вперед вот посмотрим в этом году на фвт будет ли на ней кататься сам рене а там с Урлином, но как бы, время покажет пока так выше для могла в общем то ну не знаю насколько это вообще тема актуальна жива или не жива но могу в принципе есть люди есть которые там занимаются для них тоже есть такая вот фигня как вот пожалуйста занимайтесь Профессиональная лыжа для скитура и бэк-кантри. есть те, кто считает, что бэк-кантри это элита фрирайда, вот ребята, ну вот, вот. бэк-кантри это на самом деле вот это. То, что вы перетащили любительском уровне там, по фрирайд, это в общем-то не стало элитой. Вот эта вот скитурная лыжа, она не весит вообще ничего, как бы очень тонкая, все, зашибись, она хороша для скитура и ходите вперед. Ну естественно, классика жанра. Это слалом, EGS, SL, EGS. В общем-то, для тех, кто... Все, что было до этого, о том, что я рассказал, если это чуждо, то вот здесь вот как бы все понятно. SL, EGS, все. Все просто и понятно. Чисто фисовские цеховые слаломки, на самом деле. Я не знаю, как у Factory Team, это Кубок Мира. Просто как бы цеховая модель. Но в таком неком серийном дизайне, в этой серии... В общем-то и Одел и понимаешь, что ты имеешь какое-то отношение к какой-то легендарной теме. Ты такой весь Рэмбо и такой весь крутой. Ну, в принципе, идея правильная. Мне, ну, в общем-то, нравятся такие стилистические вещи. Такая, как спецодежда, в принципе. Называется «Я милого узнаю по походке». То есть, одела и такую расцию. То есть, ну, наверное, может быть забавно выглядеть, когда на одном подъемнике встретится чувак на фрирайдной лыжи Team Factory и на слануках. Почему нет, как бы, да? Но это уже из разряда катания. Ну, все-таки лыжи – это катание. Поэтому давайте мы не будем увлекаться теориями, пойдем катнем. Я пошел катнуть, чтобы не пропустить видео с катанием. Встретимся, подписывайтесь на канал, встретимся в катании. Пока!